Переходим к банкам. Белорусские банки в рамках услуги доверительного управления предлагают инвестировать и иметь доступ к тем же самым ценным бумагам, о которых мы говорили. Список банков вы уже давно видите, пороги входа видите, минимальные 2,5. И 2,5 это у Альфа-банка. По-моему, есть еще не минимальное. У Билгаза, по-моему, звучит, у что вообще минимального нету Или может какого-то другого. Но, э есть минимальная э, сумма там, ежемесячного, например, да, сопровождения. И она заставляет задуматься, нужно ли меньше, чем половиной тысячи инвестировать. Так, заснула наша презентация окончательно. Дверительное управление бывает трех типов. ДУ по приказу, по согласованию и полное ДУ. Все, что будет сегодня касаться доверительного управления, я имею, буду иметь в виду ДУ по приказу. В таком случае банк выполняет для вас функции брокера. Вот то, что мы говорили выше о брокере, вот это все делает банк. То есть вы сами принимаете решение, на какую сумму вам открыть счет. Вы сами выбираете, в какие активы вы будете инвестировать, в каких долях, в каких пропорциях, когда, с какой частотой. И сами принимать решение, когда их продавать, во что перекладываться и так далее. Он выполняет только ваши приказы. Есть ДУ по согласованию, там пороги входа выше. И там, ну, собственно, из названия понятно. Управляющий банк вам говорит, а давайте мы сейчас вложимся в такой актив, а потом в такой. И без вашего подтверждения вы... Ну, банк не будет никаких операций производить. Ну и третье, это полное ДУ, соответственно, вы отдаете деньги, в общем-то, говорите, в общем стратегии умеренно консервативно агрессивная. там, например, да, какие-то ключевые просто вещи, банк инвестирует это в, в общем котле, по сути, как это будет со всеми остальными. В общем-то, все, кто пришел сегодня на данный тренинг, я понимаю, что интересуются этой темой, поэтому я сразу по согласованию полное, наверное, бы не рассматривал, во-первых, оно будет дороже, да, там будет, когда будет прибыль, то банк будет часть прибыли брать, потому что он э, законно скажет, что участвовал в банк, помогал эту прибыль заработать. Я рассматриваю ДУ по приказу, то есть что вы сами изучаете инструменты и сами, соответственно, выбираете, во что инвестировать. Вот такие тарифы на ДУ у Альфа-банка по приказу. Я взял Альфу по той причине, что, а, у меня у самого есть опыт открыт счет в Альфа-банке и есть в Беларус-банке. Собственно, открывал тоже не на Абума, как-то сравнивал, да, но чтобы иметь свою практику, можно было вам что-то рассказать. Тарифы меняются с 3 июня, насколько я увидел. Я понимаю, что я вам сейчас уже вот те актуальные тарифы. Если мы говорим про ДУ по приказу, то они сделали, если не используют Рем это удаленное рабочее место, альфа мест Это так называемая платформа. Помните, я вам показывал, например, там слайд у Уэкзант это будет отдельная торговая платформа. Вот, соответственно, если клиент не использует, то у Альфа на текущий момент есть возможность отдавать распоряжение, приказы через мобильное приложение, называется Инсинклинг, да, Соответственно, это не мобильное приложение специально для трейдинга. Это там у вас все и карты, у вас там все депозиты, счета и все остальное. Ну и в частности, там есть вкладка «Доверить на управление», и вы можете там давать приказы. Я покажу на следующем слайде, как это выглядит. Тарифы. 1% годовых от ежедневного остатка средств, размещенных в ДУ. Что это за 1%? Точнее, 1% все понятно в год? Как он платится, от чего считается? Минимальная сумма для открытия счета 2500 долларов, если говорить про Альфу. Соответственно, если вы открыли на 2500, вы, каждый квартал вам будет приходить платежечка, отдельно вы там оплачиваете в белорусских рублях с реквизитами. Из расчета 1% ну, на 1,360, да, как всегда, это за количество дней, которое было, из расчета 1% годовых за сумму 2500 долларов. Если вы пополнили счет еще на 7500, у вас уже оказалось заведенными там 10 тысяч. С того дня, когда вы пополнили счет, ваша комиссия составляет 1% годовых от 10 тысяч. И не важно, что ваш портфель вырос до 15 или просел до 5, завели вы 10. Прошел год, вы добавили 10 тысяч, у вас там стало 20. Соответственно, с того момента считается 1% от 20 тысяч. Вы решили, что хотите часть средств, не закрывая счет, забрать. Вы выводите оттуда 5 тысяч, у вас комиссия начинает начисляться с 15. Было заведено 20, 5 вывели, ваших средств заведенных 15. Неважно, сколько в кэше, сколько в ценных бумагах. Выросли ценные бумаги или снизились? Берется от той суммы, которую фактически получается вы завели разницы между завели и вывели. Надеюсь, с этим получилось объяснить. Что это миллион вопросов, всегда кто раздают. Как только сумма, которую вы завели суммарно превысила 100 тысяч, ваша комиссия 0,8 годовых, с 500 тысяч 0,5. Если говорить про американский рынок, то дешевле белорусского банка, я имею в виду ДУ Белорусского банка, дешевле, чем у Альфы, вы не найдете, думается мне. Звучит это так, 7 копеек за акцию, для тех акций, которые стоят меньше трех долларов, но не менее 18 рублей. 14 копеек за одну акцию, но не менее 18 рублей. Соответственно, вы должны прикинуть, во что вы будете инвестировать, какие суммы будете инвестировать, и вы поймете, сколько у вас покупок, да, возможно, вы будете усредняться, если там большая позиция, в нее заходить на несколько транзакций и посчитать, а сколько же вам придется заплатить за комиссию. На небольших суммах чаще всего вы будете вот упираться вот в эту цифру, в 18 рублей. Это все расходы за сделку, и они включают и расходы того посредника, через которого работает Альфа. Через кого она работает, как это неудивительно, Альфа не говорит даже своим клиентам. Я когда писал вопрос, думал, мне не ответили, потому что я не клиент Альфа. А когда открыл счет, услышал все то же самое, что у нас ну, общий посыл был такой, конкурентное преимущество, почему дешевые тарифы, потому что вот в общем-то они только они с кем знают договорились и так далее кто им предоставляет вот такие активы но меня больше было интересно где хранятся мои активы нежели то есть какого брокера является депозитарием и этого я тоже не знаю ну вот э, такой момент прозрачности да но ответственность несет банк нужно понимать что вы не получаете разрешение но оно общее у всех через любой банк какой бы вы ни инвестировали это для всех трастовых счетов всех своих клиентов. Оно одно у банков деятельность понятно лицензируется. Но если вы захотели покупать, например, помните, мы говорили 30%, процентов как бы жалко платить. Да, захотели покупать фонды с реинвестированием, например, да, или европейские, которые с выплаты европейских фондов на дивиденды никакого налога не платите. То есть, чтобы получать весь дивиденд, вам надо будет. Купить фонд, который там в Ирландии, например, зарегистрирован, а в этот сайт, а нет, попала. И вы попадете, смотрите, если этот фонд торгуется, например, на Ксетре, там в Германии 135 бин, но чаще это нам на Лондоне, LSE, London Stock Exchange, вы заплатите 0,25% или 110 рублей. То есть покупка на 5000 долларов, например, фонда, который будет выплачивать дивиденды или реинвестировать, может оказаться очень сомнительный. По-моему, что-то там в 20 я считал, получается, ну, то есть надо посчитать 100, каждый раз по разному курсу, 110 рублей, сколько это будет, долларов или евро, и вы заплатите минимум 110 или 0,25. То есть, опять же, начинает быть недешево. Дешево, ну или, скажем, ну в современных реалиях относительно недорого, да, это вот эти 18 рублей. Э на американских биржах. Вот здесь вы ну, особенно-то не торгуете. Ну раз если купили, то да. Есть еще, да, вот так выглядит приложение, в котором вы можете, ну и, и тот раздел приложения, выбираете, например, ePump, купить или продать, количество, указываете сумму сделки и отправляете эту заявку, там она рыночная цена и так далее. То есть происходит, ага, три вопроса. Происходит все через мобильное приложение на сейчас. Недавно у них был еще все, действовал альфа-клик, через интернет-браузер было. С альфой, видите, это еще не все. Альфа-инвестор, который платформа, где они разделили, вот я сделал там что чтобы у вас было понимание, да, это та платформа, которая называется Quick, это вообще такой известный терминал российская разработка, где будут там вот котировки. Эти котировки, э, а, по Америке они, что, стакана нет, но они без задержки, да, цена показывают сразу, ну, не скажу, что это удобно, что касаемо, что график, ну, вот как по мне, мне кажется, инвесторам, если там вы не спекулянты, то бесплатных э, агрегаторов информации, Яхофинанс, не знаю, Google, Монет Старый, Investing.com и так далее, их значительно альфа, сетин альфа, где вы можете там на CBC сайте, на сайтах э, самих э, бирж видеть эту информацию в режиме онлайн. Это просто, чтобы вы представляли, как она выглядит. То есть, в общем-то, нужно понимать, что ну, ничего вам сложного, но чуть-чуть придется разбираться. Плюс, ну прямо скажем, как бы, когда это все, наверное, проблемы роста, когда все появляется, ну, частенько чего-нибудь докосячит в платформе, что-то не то. Но должен заметить, как бы, если какие-то проблемы возникали, э, все решалось в пользу клиента, по крайней мере, в моей практике, из того, что я слышал, поэтому тут можно отдать долг Тарифы в случае, если используют вот этот URM Альфа Инвест, вот ту платформу, которую я вам показал на предыдущих слайдах. По комиссиям все то же самое, а появилась вот здесь вот разница, если вы увидите, да, и это то, что я увидел там с 3 июня только будет. Ну, не знаю, стоит ли туда. Вот эта платформа, она была бесплатная на время пандемии, ее, видимо, по многочисленным просьбам трудящихся сделали бесплатной, а для счетов с небольшими суммами до 50 тысяч сделали мобильную версию на Android и iOS, но она будет платная, пока вы не заведете туда 100 и больше. Муниципальное управление. Вот так я просто скопировал то, что я увидел какие изменения. Во-первых, у Альфа, что мне очень не нравилось, была комиссия, если это, знаете, как, если, если заявка была, вот раньше они через Альфа Клик, э, ну, в смысле, это такое не, не часто встретишь, но у них была. Была комиссия за выполнение распоряжения на более выгодных условиях. То есть, что это означает? Вы ставите нерыночную заявку, а лимитированный ордер, ну, например, купить, э, если цена снизится ниже, чем там, ну, 100 долларов да. и поехали рыбу ловить, заниматься своими делами. Происходит на рынке какое-то событие, оно происходит, отчетность и так далее, как правило, не во время торговой сессии, да, и соответственно цена падает. Вы поставили купить, что я сказал, там по 100, да, цена, например, была 102, 105, 110, не знаю, за актив. Вы решили по 100, я хочу купить. Поставили эту заявку и пошли заниматься своими делами произошло, произошло какое-то событие, которое двинуло цену на актив вниз до 90 долларов. Рыночный лимитированный ордер не сработает, пока цена не достигнет 100. То есть по 101, по 102, по 103 вам банк не купит. Но открывается биржа, открывается по 90 и вроде здорово, вы же хотели по 100, но так как банк купил по 90, а вы были готовы по 100, то вот эти 5 долларов, середину, половина этой прибыли, да, банк брал себе. Потому что в банке такого не было, но при этом через, при торговле через вот эту самую платформу, которая раньше тоже была платной, банк вот эти 50% не брал. Чтобы вас не запутать, читайте тарифы и самая беда, что они, вот видите, я готовился к вашему, хоть у меня счет открыт, я не торгую там активно, он там небольшой счет, но вот готовясь к семинару, тренингу. Я взял, открыл, чтобы тарифы увидеть. Вижу, что они меняются. Но отменена комиссия за лучшее распоряжение. Отменена комиссия за вот ту самую платформу, которую мы видели. Вели комиссию, если у вас небольшой портфель, да, и вы через мобильное приложение.